Дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGame С вами я, София Мы продолжаем визаж я опять э, обратилась К помощи моего маленького друга Телефона с интернетом Так, они мне, значит, подсказали Так, так, так, так, так э, Выходите, идите влево Мимо белых шкафов Что? Так, вот я вот вышла отсюда okay, А, да? как, Идите Влево, мимо белых Каких белых шкафов? Нет, думаю, белого шкафа. А, вот этих вот, мимо белых шкафов. поднимитесь по ступенькам. И откройте ближайшую дверь. Вот это вот так. Это небольшая... В полу есть дыра. Дыхание. А в полу есть дыра. Замечательно. Так, где я? А, -а, -а все, я поняла, где я. Да. Сейчас, погоди, погоди, дамочка. Женщина попросила вернуть ей ее ребенка. Собственно. Чем мы и занимаемся? Мы пытаемся вернуть ей ее ребенка. Так, нам нужно... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. <смех> хе хе Сейчас, подождите. Э, не так, кнопка. Вот так вот. А я вам сейчас дзинкну. Поньк. Ну, давайте, заход заходим. Заходим. Ха-ха! Взаимодействовать. Здесь даже, блядь, какая-то пока нет подсказок, чтобы ее понять. Ну, окей, мы, конечно, посмотрим. Ага а окей так я запомнил тут значит загадки какие-то так подождите что тут начинается скажите пожалуйста что начинается Ой, иди в жопу! Иди в жопу, иди пореви где-нибудь в другом месте. Пожалуйста, ну, да, давай не, не надо. Да? А, господи, мне показалось, что это дверь в подвал. Да в смысле? Где моя зажигалка? Потерялась зажигалка. Так, э -э где-то еще был проход э -э у нас как раз... А, мне же наверх надо. Так, сейчас, секунду. Так. <смех> Попозли. То есть мне сейчас э, нужно э, воспользоваться ключом, который от шкатулки от чая. Э, за, за, за, зачем ты ее её... Отпусти, пожалуйста. Так. Вот Пойдемте, а тут что-то как, какая-то непонятная херня, ну-ка. Он, ну, как обычно, почему-то не загорается, действительно. Ага. Я просто стараюсь ходить спиной вперед в темноте, чтобы понимать, я иду вообще куда-то или нет. Потому что когда ты утыкаешься мордой в темноту, идешь, и ты, ты не понимаешь, что ли ты в стенку уткнулся... То ли ты действительно куда-то идешь. А когда ты видишь, так скажем, если ты идешь спиной вперед, то ты увидишь удаляющийся свет, значит, ты куда-то идешь. Если свет, свет не удаляется, значит, ты стоишь на месте, ты уткнулся куда-то спиной. Так. Ага, это типа загадка, я так понимаю. Я, кажется, даже знаю, как ее решать. Обе руки, чтобы воспользоваться. Но, наверное, начинается. Дайте одну. Вот. Так, дальше. Вот это вот нам нужно. Это первая. Вторая у нас со взрывом, она, по-моему, где-то в начале была. Бля, прикольно. Ладно, так, идем. Со взрывом где-то... Где-то вот она. Ни хрена не вижу. Где я иду, что я иду, как я иду. Туда. Во. Да. Ай, мы молодцы! Так, ну эту загадку мы разгадали с вами. Мне кажется, ваши тени плохо. Не хватает инфузорного пакета. А, то есть мы будем лечить тень. Хорошо, хорошо. Идти, тут, тут, тут, тут все сейчас будут загадки, загадки, загадки, прям, да? Там какие-то, значит, подождите, там загадки с блюдцами какие-то, да? Сейчас нужно еще не забыть э, про чай, потом блюдца, часы. Но ну, все часы, в принципе, показывают... Э, 3.33, да? Так, это нам наверх. За чаем наверх. Да -мо, чё ж так темно-то? Спасибо. Так. Зачем нам... Так, вот это мы тоже можем разбить. Ну-ка. Ну, ну пойдемте. Пойдёмте сразу прогуляемся. Ну, тут что то Ну, давай. Давай, давай, давай! Ну! Ой! Я слышала там сзади что-то вот прям в ухо мне такое... -ч -ч", эй! да Да-да-да! Чё тебе надо? Иди отсюда! Да. За Зато у меня кувалды есть! ну о, нормально главное что живы так это что я не вижу о трупаки взаимодействие похоже здесь вообще ничего не изображено а это что это что-то собрать надо что-то что изображено, что-то с этим надо сделать, наверное. Да? Немножечко подвину клавиатуру, мешается мышкой ударяюсь об клаву. Похоже, что здесь изображена бабочка. На тех других картинках было написано, типа, похоже, здесь ничего. Похоже, здесь изображена луна. Бабочка, луна. Хорошо. Так, бабочка, там луна. И чё? На двух картинках ничего не изображено. Бабочка, луна, тень. Бабочка, Луна, тень. Опа. Опа, ничего себе. Вы нашли, нашли жуткий стишок. А, прочитать. Подхвачена вихрем предвечного сна, двуликая с взором туманным луна, невинностью дышит, склоняя колени, под грешной преступной своей же тенью. Так, значит, Подхвачена вихрем предвечного сна, двуликая взором туманным луна, невинностью дыши, склоняя колени, подгрешной, преступной своей життей. Ну, посмотрите, луна точно есть, да? И... Тень. Луна и тень. Так, ваша зажигалка почти пуста, Хреново Наверное, вихрем предвечного сна это, наверное, бабочка, да? Невинностью дышит, склоняя колени. Твумун. А, тут смотрит, тут что-то по это. Луна, я так думаю, потом бабочка. А потом тень. Хорошо. Так, у меня как раз зажигалка кончилась сейчас, секунду. Так, нет, значит вот так вот. Еще секундочку, выкидываем три свечки. Я так понимаю, это намек, да? Так, три свечки. Так, сначала у нас было, а, ну, наверное, тут все равно кому ставить, да? Подождите. Я слегка заплутала. Так, вот. Это тень. С тобой надо как-то взаимодействовать? Блин, короче, давайте мы знаете, что сделаем. Мы выкинем таблетки одни. Вот жалко, нельзя посмотреть, какие из них вот уже немножечко поюзанные, от каких можно избавиться, блин. Сейчас. Так. Вы не можете сохранять при этом так? Ну да. А как? А, а чё вы хотите от меня? Скажите мне, пожалуйста. Обождите. Или как? А, это, наверное, где-то там надо будет поставить. свечки что ли сюда куда-то да как как-то видимо тут что-то надо будет сейчас придумывать да ну-ка Сейчас, сейчас управление дурацкое, мне, мне тяжело с ним просто, вот, ужасно тяжело. Это какой-то ключевой предмет. Механическую заводную рукоятку. Замечательно. Даже не, не занимает место у меня, да. Так. Мне просто сейчас тут ни хрена абсолютно не видно. Вам, наверное, тоже ни хрена тоже не видно, поэтому я делаю вот так вот. Ага, отсюда, типа, вставлять. Ну, тут была какая-то загадка. То есть это... Ага! Ага! Поняла! все погодите. Сейчас. Где там свечка? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас все будет. Так, я вот... Короче, я сделаю вот так вот. Я вот тут вот. Пока положу нашу эту штуку. Так, свечка. Свечка, свечка, свечка. Ты пойдешь со мной. Кажется, я поняла, что от меня хотят. В смысле? Твою мать. Я хотела просто кувалду положить и потом уже к ней вернуться. Сука. Прикалывайтесь, блядь. Так. Ищем. Так, бабочка. Это вот сюда. Дальше. Тень чуть-чуть подальше. Вот тут вот где-то была, да? Вот она, тень. Так, тень. Вот. Нужно их просто пометить. То есть, по при помощи св свечей возьми пожалуйста свечку ой спасибо так луна где-то по-моему здесь было да вот она глаз подожди стишок стишок стишок стишок стишок наверное вот это вот тогда получается глаз взор Бля, зажги пожалуйста Да ты издеваешься, господи. Все, стой. Так, глаз. Изображен глаз. Так, подождите, стишок. Еще раз. Давайте посмотрим, по почитаем еще раз. Почитаем стишок еще раз, пожалуйста. Изучите. Исучайте. Прочитайте. Подхвачена вихрем, двуликая с взором туманным луна, невинностью дышит, склоняя колени, предгрешной преступной своей житенью. Тень есть. Луна есть. Глаз. Я не знаю. Подождите, а что-то что там? Что там? Вот это вот двуликая луна. Ой, да опять собаки там орут. Я надеюсь, вы этого не слышите. Так, двуликая луна. что там еще подчеркнуто. Ну-ка. Невинностью дышит, склоняя колени Да, невинностью дышит я, я просто, я, это дебил В английском я это не понимаю ничего. Ну ладно, пускай будет, будет глаз Окей Подожди, а что еще может быть? Я вроде больше ничего такого не находила Ну вот тут есть А, луна, луна, конечно Подождите, а я кого подсветила? А бабочку я подсветила. Тень. Подождите. Бабочку оставим? Ну, луна это стопудово, да. Ну, невинностью дышит, это, наверное, да, бабочка. Где у нас луна? Вот она, луна. Вот так. Ну, взор. Ну, невинностью дышит, если... Ну, это точно тоже это самая луна. А тут что? Здесь вообще ничего не изображено. Окей. Ладно, давайте попробуем бабочку. Все-таки. Все-таки попробуем бабочку, да. Так. Попробуем все-таки бабочку. Окей. Пошли. Ну, надо было чуть-чуть подумать. Ну, в принципе, либо глаз, либо бабочка. Одно из двух. Так, ищем. Не то. Так. Не тут. Ничего не вижу. Тоже там ничего, да? Вон там, вот. Вон уже что-то, что-то вижу. Следующий, наверное, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да. Вот это вот. Сейчас погодь, погодь, погодь. Давай. Да. Так, первый пошел. Следующий, по идее, где-то здесь. Да, вот он. Оно. Ага. Погнали. Рукоятка. Есть. Так, и следующий. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Обходим, обходим, обходим, обходим. Эти вот это вот. Ну что-нибудь сработало? Да, да сюда. О, господи, я зажигалка пуста уже. Так, и ч? Че? Че? Че, че? Тут что? Там никого нет. Ну-ка. Вы не можете использовать... Почему не могу? Так. Что не так? Или все таки что-то не так? Я не угадала? Там все-таки глаз нужен, взор, типа. Или что? Или мне спуститься, наверное, надо, да? Он, если что, я же я пытаюсь шифтовать, ну как-то это. Ну, чуть-чуть прям коперюшечку он шифтует, прям совсем чуть-чуть. Так. Ну что, братаны? Так. И что не так? Блин, да, еще зажигалка еще сдохла. Так. Или надо было все-таки глаз? Вместо бабушки. Ну-ка. Давайте попробуем глаз. Это он находится рядом как раз с луной, да? Получается. Ну ладно, давайте попробуем, конечно. Я не против. Но тут ничего не, не нарисовано. Опа. Человеческий череп. Здесь ничего, да? Ну, давайте, конечно, попробуем, блин. Еще нескольких людей поднять? Ну, я не знаю. А, Еще нескольких. Это... Это, получается, тебя поднимает. Так, ага, тебя поднимаем. Так, тут ничего. Тут ничего. И вот тут, вот этого углового, да? Угу. Ну, сейчас давайте пробовать, давайте пробовать. Может быть, тут действительно надо всех поднять. Так, у нас что получается? У нас получается, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, вот это вот мы поднимаем, точно, точно поднимаем этого и поднимаем, получается, вот этого вот углового, по-моему, да? Где тут? Вот она. Почему? Алло? Да? Его? Иди, да? Ну-ка. Да что ж такое? Надо проверить сейчас, ходить. А, -а, -а да что ж такое? Так же тяжело. Непонятно. Так что хотят тогда? Да, правильно подняла. У этого ничего. Тут тень. Тут бабочка. Луна. Глаз. И смерть. Ну, блин, наверное, три свечки, все-таки только три правильных ответа. Можно попробовать бабочку закрыть. Хотя, хер знает, наверное, или три свечки, чтобы, по крайней мере, хотя бы троих найти. Для начала, чтобы осветить это все. Или или наверное все-таки три ответа или как. Короче, я прочла подсказку. Таки суки, только та, та, таки сука глаз. Таки это глаз. Значит, не бабочку, а глаз. Замечательно. Так, тогда сейчас я открываю, точнее, закрываю обратно, все. Так. Сейчас. Да, ё-моё, с этим пока совсем разберёшься. Пока это все сделать. Ну, по крайней мере, хотя бы мы всё попробовали, все посмотрели, все поняли, как это говно работает. Работает оно через шопу. Так, мы все опускаем. Ну, конечно, блин, лишиться кувалды это было такое себе. Так, стоп. Не то. Не то закрыла. Не ту закрыла. Наоборот, эту надо открыть. Эту, эту надо открыть. Вот эту вот надо открыть. Так, к мы и открываем. Вон ту вот закрываем, как раз. Следующую. Вот эту вот бабочка у нас как раз-таки. Мы, и мы ее, соответственно, закрываем. Это она нам не нужна. Так. Э, тут у нас луна получается. Тут у нас глаз получается. Вот это вот нам тоже не нужно, Этому мы закрываем. Да. Да-да-да. Это был Дед Бороз. Все, спускаемся вниз. Пры... Что такое? Что случилось? Он просто -то повернулся, и мне такое Что-то там произошло. Кувалду у меня отобрали, я так как бы не, не перезаходила, ничего такого. Ну, в общем, да, это был глаз. Все правильно, не бабочка, а именно глаз. Вот уже вот. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Ой. Ага, вот и проход. Я очень надеюсь, что мне вернут кувалду, потому что... Твою ж мать! Я ее реально, я положила, ну потому что, ну, неудобно. Ну, ребят, ну, разрабы, ну, вы должны понимать то, что, блин, если вы берете, даете человеку, блин, вещь, которую нужно держать двумя руками, как бы, человек... И, и при этом задание, где нужно пользоваться двумя руками, там. Типа... В одну руку брать свечку, во вторую руку нужно брать зажигалку и поджигать эту несчастную свечку. А потом, блин, эту свечку еще и бросать. То есть нужно понимать, потому что кувалду, блин, ты не запихнешь в инвентарь. Так, ну мы, по крайней мере, радует, что мы находимся... Не понимаешь, вы автосохранение при необходимости сохраните прогресс вручную. Замечательно. Спасибо, спасибо, спасибо большое. А, вот, зажигалочка еще одна есть. Прекрасно, прекрасно. Зажигалочку убираем. Так, тут батарейки. Всякая херня. Так, ну, у нас еще вроде бы, по идее, ничего. Так, где? Наш? Блин, лампочка до хера. Так, это мы тоже забираем что надо так давайте мы везде будем пытаться включать свет а, похрустим таблетками чуть-чуть похрустим говорю таблетками так замечательно убираем а, хочу найти я значит свой этот самый закрыт, да? Скирали, он закрыт. Тут должен быть мой шкаф. Где? Где мой шкаф? Или он не здесь? Он где-то здесь должен быть, в подвале. А? И тут детских игрушек стало больше, мне кажется. Нет? Прям сильно больше. Я тут всегда так... Ну, давайте мы что-то свечку поставим, что ли. А, хорошо. Да иди ты в жопу. Я, я, я пытаюсь найти свой шкаф, вспомнить, где он. Вот тут вот, да? Это же ведь он. Блять, нет. <связать> Нормально. <связать> Живой! Сука, блять, откуда? Сука! Я надеюсь, никого не допугало. Сука! Ну, это, блин, неожиданно! Вот сейчас вот это было прям совсем неожиданно. Поворачивайся, а там, блин, морда кукла гребаная, сука! Чтоб ее? Её... Ты. А. А. Тут уже столько времени прошло. Тут уже пока прогуляешься. Я, я пытаюсь найти свою кувалду опять. У меня, я, у меня из раза в раз идет поиск кувалды. Долба кувалды. Где моя кувалда? Так, сейчас. Э, кувалда. увалда Нет, телефон, блин, уже практически сел пишут и пишут пишут и пишут пишут и пишут работа работа работа работа работа выходные не выходные выходные не выходные а я так чувствую что сейчас это последняя серия будет и я это пойду делами заниматься которыми нужно заниматься бля ну напугала меня конечно нормально так о кувалда мать его ну, хотя бы, заяц, спасибо, блин. Что, опять? Ладно, забираем листочек. Так, что у нас тут? Ну, таблетки одни, я все-таки думаю, надо... Дайте глотанем. А там еще две штуки осталось. Бля, а как это? Вот можно было бы как-то вот проверять, есть они там или нет сколько там осталось сколько не осталось мне кажется вот это вот самые живые все которые были да так как его там бросить господи возьмем еще одну зажигалку тоже зажигалка это хорошо у меня чуть начала болеть заорала это сейчас было неожиданно блин да да да а, руко... а, вон рукоятка. Рукоятка, по-моему, нормально на это. Ключевой предмет, так что все хорошо. Так, открываем. Это. Открываем там подальше. Отлично. И, кажется, вот эту соседнюю, да? Вот эту, по-моему. Оно же Куда ты смотришь? Мне вот интересно. Ты через пол пытаешься просмотреть там куда? Куда-то что-то. Братан, это так не работает. Хочешь ты этого или нет, оно так не работает. Опа-опа. все. Пробегаем. Это свечки там, да? Попыта Попытался заживать там. Так, ну тут в любом случае. Все, проходим опять. Про Пробираемся. Сейчас все будет. По крайней мере, у нас теперь, блин, есть кувалда с нами. А! наконец таки Ура! Гип-гип, У с нами есть кувалда. Так, открываем вот так туда все все окей вот прекрасно так но ну, мы по идее тут везде побыли, побывали нам нужно знаете куда знаете куда нам нужно блин что -то... так ты я так завопил у меня же башка разболелась так, нам нужно сюда, зачаем, нам надо. Не забываем о том, что нам нужно зачаем. С... В жопу оборачиваться тут, просто в жопу оборачиваться. Это было, блин, очень внезапно, я поворачиваюсь, а там, блин, это, сука, керня, блядь. Просто это нечто. Я ещё такая ля ля ла ла ла ла ла ла, она тут смотрит такая, пырит такая, вылезает из угла. Ой, сука. И нельзя так, нельзя. Я вроде бы такая уже все хорошо, вроде все спокойненько там Посылаю все такая, вот крутая, понимаешь ли? Понимаешь ли? А нам куда? Подождите, дайте мне сообразить. Дыхание, спасибо, не надо, не надо, пожалуйста, меня дышать. Дам а, куда-то нужно, наверное. Нет, не сюда. В гараж? Да, нам нужно. Так сюда, нет. Там мы были, там загадки. Наверное, нам да куда-то в гараж надо. Что дверь открыта? Серьезно? Да ну нахер у меня дверь. А, подождите, она была закрыта, аж была закрыта, да? Дыхание. Так, там мы тоже были. Нам туда, нам наверх. Насколько я помню, да? Так, нам нужно включить свет. Наверх. Не, не, не, в ту, не в тот вверх. Нам прям вон туда вот наверх надо. Прям конкретно наверх. Наверх-наверх. Опять какой-то свет что-то там мелькает, миг-мигает. Так. Открываем. все полезно. Получается... Чай. Тут или нет? А, вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот это. Да. Вы нашли какой-то особый чай. Вот оно. Это оно. Где моя зажигалка? Господи, почему постоянно теряется моя А, тут же... А мы, мы можем спуститься тут? Обратно вниз. Меня пустят? Да. А чё, нет? Все. Ага, хер там плавал. А ты можешь ее обратно забрать? А, -а, а зашибись. Окей. Так, тогда пошли вниз. Так, и у нас получается, мы должны отдать этот особый чай. Подождите, а как? Как как как как как? А чего? Мне показалось, кто-то позвонил в дверь. Думаю, хера себе. Вот этот праздник. Так, все, продолжаем идти. Так, нам нужно в подвал. А, подвал, подвал, подвал, подвал, подвал. Подвал, это туда. Подвал, это сюда. А, подвал... Да что такое? Кто звонит? Где? Что? Ай, блин. Иди гуляй. Иди гуляй. А, вон туда мне надо. А, нет, не туда. Вот сюда мне надо. Это переход в подвал. Мне нужно в подвал. Так, в подвал. К ней. Короче, что у нас там по времени? Ну, как раз отдаем чай, спорим, что будет, что не будет. И уже на этом... Uh, всё, мы веселье заканчиваем, и, блин, мне нужно отдохнуть после этого вопля такого, прям, душевного, прям от души, мне прям в голову дало блин. Вот, я не знаю, какие-то вот, бывают пару простые вещи, то есть тебя пытаются напугать, пугают, пугают, и всё это как-то никак, а вот какая-нибудь херня, вот, просто случайно, вот, прям, вот, заставит тебя прораться неплохо так. Причем я реально я себя, в принципе, считаю человеком, которого сложно напугать. Ну, в принципе, вы видите все, что, в принципе, как бы, да, меня тут пытаются напугать, а я такая п-а тут. А, неплохо. хорошо. Так, куда нам? Сюда, кажется. Нет. Не сюда. А, подождите, мне же это и свет надо включить, чтобы у меня. У нас персонаж с ума-то не сошел. Так, это у нас закрыто. Сейчас, подождите, я соображу, куда нам идти Я сейчас кругами чуть-чуть похожу, побегаю Так, там, нам туда куда-то под, под, под, подальше, да? Куда? Сюда? Туда? Так, где-то здесь Нет, не сюда Спускаемся Вот тут вот Вот как раз, да Та -та -та -та -та -та -та. Сюда Я, мать, я тебе принесла, короче Горячая вода, вот тебе. Обе руки, да ты прикалываешься, нет? А вот так. Я не знаю, конечно... Пробуй еще раз. Я надеюсь, что мою кувалду никто не спиздит. Я тебя умоляю, ты... Серьезно? Особый чай в пакетике? Кувалду возьми, пожалуйста. Я тебе чай принесла. Что, не тот чай? Ну ты мне скажи, I что know, не, тот не, you, you не тот чай. Зачем сразу бить? Не тот чай. Ты кувалду мою, пожалуйста. Верни. Или ты как раз моей Кувалды меня и отхерачила, женщина? Ёб твою мать! Мы в печи, я думала мы в машине. Так, продолжение Ганса и Игреты. Так, выбивай, выбивай дверь, выбивай дверь, выноси, давай. Ух ёб твою мать! А! Что там, какие там психологические травмы После этого иду Датька, Расскажите мне, кто смотрел Nevermind Кто смотрел Как раз первую серию Про Ганселя и Гретель Гретель Так, зажигалка, прекрасно Где моя кувалда, суки Вот И зажигалку, спасибо Я, я возьму это А, это не зажигалка, ну ладно ну, сука. И этого микро. Мне вообще вот что-то вот нужно будет из всего этого когда-нибудь. Я уж даже не знаю. Так. Объясните мне, что мне делать. О, игрушечную звезду. Ну я говорю, не тот чай, блин. Что это за пакетик, блин? блин? Что, мне нужен лом? Или не нужен мне лом? Я, в принципе, разбила, наверное, все зеркала в этом доме. Мне так кажется. Я тогда забираю обратно свои таблетки, забираю обратно свою зажигалку. Потому что, блин. Так, а кувалду я, наверное, выкидываю. Да? Получается. Выкидываю кувалду, беру вот эту штуку. Ладно. Предметы меняются. Суть остается. Ну, где-то, сука, сейчас я тебе тоже, я... этой же штукой. В то же место. Я надеюсь, эту штуку умеет разбивать зеркала. Если вдруг что. Что вы там там мигаете сразу? Ай, ни хера ничего не работает. Как кстати этим вообще жить, как кстати справляться? А, ну в принципе, чем мы паримся? Подождите, давайте ка мы вот зайдем вот в эту вот безопасную комнату. Блять, ёбаный в рот, сука! Ту не фишку тут появляться. Так, мое психическое состояние просто вот все, вот просто вот вот мое личное. Нормально, отпускает. Короче, <смех> ну его <вот>, что нахрен. <смех> а, безопасная комната. Она тут шатается, ну и в шопу. Короче, я еще почитаю, что там дальше делать. Короче, спасибо за то, что были со мной, благодарю меня, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, до встречи в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.